свое обаяние, всю свою красоту для достижения наших с вами целей, чтобы мы с вами, наши дети, внуки, наши родные, близкие, наши знакомые жили в нормальных условиях, да? чтобы они были счастливы и жили достойно. Спасибо, но ну, я думаю, что этим должны заниматься не только женщины, но и мужчины тоже. Пока идет Мария Ефимов, активистка нашего молодежного движения и гендерной фракции, я хочу сказать, что сейчас мы ведем еще одну компанию, собираем дом. Сестры, один из наших немногих центров, который борется с домашним насилием. Он был призван иностранным агентом а, и сейчас практически не может продолжать свою деятельность, потому что органы власти не готовы взаимодействовать с иностранным агентом. Ну и, кстати, я не представилась, наверное, все не все меня знают. Я, Галина Михалева, председатель гендерной фракции, первый заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко». И... Наша партия единственная, у которой есть гендерная фрация и гендерная программа Марисимова. И подготовится, пожалуйста, Настя Зотова. Привет знаете, у нас в обществе очень любят шуточки про женскую логику, но я никогда лично не встречала у женщин никаких проблем с логикой. А вот у нашей власти, действующей, российской, проблемы с логикой явно есть. В декабре в день Конституции лидер Яблоко Сергей Митрохин выжил с плакатом «Уважайте нашу Конституцию». Его задержали и выдали штраф. Сегодня, в день борьбы за права женщин, Левым феминисткам запретили проводить митинг за права женщин. Ну как так получается? Я думаю, так произошло, потому что феминизм — это свобода. А фундамент сегодняшней российской власти — это покорность, подчинение и ложь. Для меня вопрос борьбы за права женщин в первую очередь политический. И я считаю, что такую власть которая наступает на наши права, пытается контролировать наше сознание и наше тело. Такую власть надо менять. И лучший способ менять ее – это участвовать в выборах. В 1776 году первая американская коммунистка Эльгия сказала, что мы не будем подчиняться законам и власти, которые не защищают наши интересы. Но тогда у нас не было избирательного права. А сегодня... Благодаря женщинам и мужчинам, которые боролись за это право, мы можем участвовать в выборах. И я считаю, что мы не можем игнорировать этот очень важный инструмент смены власти. Поэтому я призываю всех участвовать в выборах, голосовать, наблюдать на выборах и поддерживать тех кандидатов, которые наиболее соответствуют вашим взглядам. Я очень рада, что сегодня левые феминистки присоединились к нам. И несмотря на то, что у нас есть различные политические взгляды, и мы придерживаемся разных течений феминизма, я себя отношу к либеральным феминисткам. У нас все равно много общего. И я думаю, мы все считаем, что во власти должно быть больше женщин. И я выдвигаю лозунг «Женщин во власть!» Женщин во власть! Женщин во власть! Спасибо. Спасибо большое. Ну вот Маша здесь вспоминала о задержании, и я сейчас приглашаю на эту трибуну Настю Готову. это супруга Эльдара Дагина, который за три выхода в одиночный пикет сейчас получил тюремный срок по 212 статье. Пожалуйста. Да, здравствуйте все. Во-первых, я бы хотела поблагодарить партию «Яблоко» за то, что э, было организовано такое мероприятие. Действительно, я не слышала, чтобы в этом году, в этот день было какое-то другое мероприятие за права женщин. Ни для кого уже не секрет, что э, этот э, день борьбы за права женщин превратился в праздник «Молчи, женщины, Твой день 8 марта! Держи букет, держи коробку конфет!» Я сама, как журналист, как работающая женщина, сталкивалась с дискриминацией и с тем, что зарплата была ниже, чем у коллег, и с тем, что мне отказывали в приеме на работу из-за того, что нет, мы хотели бы взять молодого человека, а то вдруг женщина начнет рожать. Но сейчас я хотела бы рассказать о дискриминации, которой я столкнулась, когда, скажем так, исполняла в кавычках предназначение женщины, то есть пыталась выйти замуж. Опять же, ни для кого не секрет, что в основном в тюрьмах сидят мужчины, а их спутницы-женщины пытаются заключить союз, чтобы получать свидания и другие проблемы решать. Однако нигде не написано, каким же образом можно объяснить эту сочетания Приходится бегать и выяснять. Никто никогда не расскажет, какие бумаги нужно получить. Нужно все время пинать СИН, нужно все время пинать ЗАГС, чтобы тебе это объяснили. И даже сейчас, когда я являюсь Законной супругой заключенного в СИЗО Нам не дают свидания То есть фактически, несмотря на то, что Нам рассказывают, что для женщины Семья должна быть превыше всего Муж должен быть превыше всего Нужно заботиться о муже тогда действительно Есть человек, которого ты любишь О котором хочешь заботиться Женщине даже и в этом препятствуют И еще хотелось бы сказать, что Сегодня я прочитала, что В России по реку корт, больше всего женщин сидят а, в тюрьмах из стран Европы. А, единственное, наверное, в чем мы добились равноправия, это количество женщин среди политических заключенных. Ирина Калмыкова уехала из России, оставив а, здесь а, ребенка. Екатерина Мальдон уехала из России, ей пришлось оставить здесь детей. У Тарьи Полюдовой 10 числа будет суд, и возможно ее отправят а, за попытку организации митинга также в тюрьму. Надежда Савченко уже почти неделю держит сухую голодовку. И прямо сейчас в центре Москвы, около станции метро Маяковская, вышли люди в поддержку Надежды Савченко, и, как я прочитала, их уже начали задерживать. Я боюсь, что мне придется вас покинуть. Я, наверное, отправлюсь туда. И, наверное, чем я хотела бы завершить выступление, свободу женщинам политзаключенным. Ну и мужчинам политзаключенным тоже свободу. Мы наверное правильно. Спасибо. Свободу большое. Спасибо. спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо Я хотел бы выступить по двум вопросам. Первое. Мы много говорим о том, что наступает патриархат со стороны государства и при помощи что церкви. Но, к сожалению, этим занимаются не только власти, но и наши потенциальные союзники. Представители оппозиции зачастую используют клическую лексику, употребляя слова «абетизирующая и субботизирующая женщины. Среди демократических сил наиболее часто это исторические представители так называемой демократической коалиции, это Фарнас, это сторонники Алексея. Навального И э, вот нам даже удалось добиться Чтобы среди э, демократов Меньше э, стала использоваться Гомофобная риторика да, Но с секси сексистской лексикой Просто какая-то беда, я считаю Сексистская лексика В том числе сексистские анекдоты и шуточки Не так безобидны, как э, Это кажется на первый взгляд Это создает вредные стереотипы Которые мешают добиваться равноправия с Женщинам Благодаря этой лексике устанавливаются патриархальные барьеры и э не позволяют эти барьеры выйти э, женщинам за рамки навязываемым патриархальным обществом гендерных ролей э, а те, кто пытается из женщины выйти, они подвергаются обструкции э, со стороны общества поэтому я считаю важно вести борьбу с сексизмом не только нашего государства и церкви но а также борьбу с сексизмом внутри своих организаций и э, борьбу с сексизмом со стороны э, союзников наших политических второе как уже правильно сказала Анастасия Зотова, сейчас обострилась ситуация с Надеждой Савченко. Она держит сухую э, голодовку. Суд абсолютно политический, проигнорировал э, ее алиби. Я считаю, что нет никаких оснований, чтобы ее держать подстраивание. Э, она в любой момент может имениться, надо требовать немедленного освобождения. Поэтому свобода Надежды Савченко. Марина Караваева, участница регионального совета Московского отделения партии «Яблоко». Подготовьтесь чтобы Шуковой. Дорогие женщины, дорогие друзья Спасибо. и дорогие мужчины, сегодня... Мы собрались. Кроме того, женщина теряет много лет своей жизни, посвящая ее воспитанию и рождению детей. Пенсия у женщин также меньше, чем у мужчин. Мы 54% населения страны, поэтому любой антинародный закон – это закон против женщин. Любой антиженский закон, вроде вывод, вывода абортов из э, обязательного, обязательного медицинского страхования, это антинародный закон. Именно поэтому э, женщина должна быть в авангарде протестного движения. Э, но надо понимать, что эпизодическое участие в митингах не является целью само по себе. Только организованная систематическая деятельность и налаживание связи между организациями могут помочь нам добиться тех изменений, необходимость которых мы все осознаем. Свобода, равенство, сестринство! Свобода, равенство, сестринство! Свобода, равенство, сестринство! добиться только системными изменениями а, политической власти. Коем... Но, а, частные проекты это хорошо и мы занимаемся ими, но а, как мы узнали по нашему опыту, на самом деле власть никогда не даст заниматься частными проектами каменистам спокойно. А, 19 мая в прошлом году а, Государственная Дума рассматривала законопроект о выводе бесплатных абортов из системы обязательного медицинского страхования. И тогда наша группа запустила э, проект, который назывался «Право на аборт», э, в котором более 100, там, 200 женщин присылали свои ролики, в которых рассказывали, почему они э, отстаивают свое право на аборт, нежелание сделать аборт, это была не реклама абортов, это было сознательное высказывание о том, что женщина может распоряжаться своим телом так, как она считает нужным. И вот любопытный момент, после буквально нескольких месяцев после запуска этого проекта наших активистов в Санкт-Петербурге вызвали в Центр Э, для того, чтобы разобраться с тем, какими такими инициативами вы тут занимаетесь и провести беседу. Самое любопытное в этой беседе было то, что она проводилась не только по почину а самих сотрудников Центра Э, но еще и по результатам более 40 заявлений, которые были написаны на нашу группу а, а, разными консервативно настроенными ревнителями общественной нравственности. А, таким образом, можно сказать, что действительно как, какими бы ни были местные локальные феминистские инициативы власть всегда следит за ними либо самостоятельно, либо посредством тех глаз и ушей, которые есть у нее в среде провластно настроенных граждан и в такой ситуации власть продолжает готовить все новые и новые законопроекты которые на 5 с плюсом обрабатывают линию по по фашизации нашего общества потому что фашизм в первую очередь опирается на разрозненные социальные группы когда есть мигранты и есть не мигранты когда есть сильный пол и слабый пол когда есть женщины и мужчины и вот эта ксенофобия играет только на руку тем хочет оставаться у кормушки и дальше. Следующий законопроект, который нам грозит и с которым мы столкнемся и последствия которого мы еще ощутим, это законопроект о выводе э, побоев, а также э, угрозы убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. А кроме того, это оговорочка по Фрейду, выведение из Уголовного кодекса злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей. То есть мы сразу видим что этот законопроект а, а, говорит именно сильной половине человечества Пожалуйста, вы имеете на это право Вы можете не платить алименты, вы можете угрожать убийством Вы можете а, заниматься побоями, вы можете наносить тяжкий вред здоровью Теперь это разрешено Теперь после этого только административная а, ответственность наступит и э, э, такие законопроекты будут готовиться и дальше В настоящий момент для того, чтобы каким-то образом противостоять тому, что происходит во власти и того, что происходит снизу из этой консервативной среды, которая никогда не допустит действительно настоящего равенства. Единственное, что может нас спасти, это солидарность между всеми слоями, которые угнетены. Солидарность между рабочими и рабочими мигрантами. Солидарность между мужчинами и женщинами. И солидарность между женщинами внутри женских сообществ. Объединение и преодоление разногласий для того, чтобы... Стать единой силой, которая могла бы диктовать свои требования и отстаивать свои права Поэтому единственное слово, которое я хочу услышать на этом митинге, это солидарность СОЛИДАРНОСТЬ! СОЛИДАРНОСТЬ! СОЛИДАРНОСТЬ! СОЛИДАРНОСТЬ! Спасибо! Сейчас Никас Монтока подготовится Елена Тищенко Всем добрый день. Появление анархиста. Подруги, сестры. Я, честно говоря, не совсем готов была сегодня выступать. И я думаю, что о проблемах уже сказано очень много. Обо всех видах проблем, с которыми сталкиваются женщины. Я хотела добавить немного оптимизма. Дело в том, что я вот, вращаясь в феминистских кругах, вижу очень много женщин, которые э, что-то делают, занимаются активизмом, устраивают э, акции пишут тексты, я сама пишу тексты, занимаются пропагандой людей своих знакомых. Но всегда кажется, что этого очень мало, что у нас просто единицы, что никто не обращает на нас внимания, никто не замечает э, всех наших усилий. Даже женщина у практически по боку, и, в общем-то, мы практически не видим. Но, если обращать внимание не только на это, то можно заметить, что для определенной группы мы очень заметны. Потому что если, например, начинать на каких-нибудь ресурсах статьи, имеющие отношение к феминизму, например, на его быть, кинопоиске статью про женских персонажей в фильму или в какой-нибудь женском журнале про красоту статью о том, что в принципе женщине не обязаны создать взор вообще, как бы, то всегда будет очень много комментов, э, говорящих о том, что феминизма чересчур много. Просто за силе феминизма, феминистки вздохнуть не дают, Другого в один сплошной феминизм. Лично мне не кажется, что феминизма слишком много, пока что его еще слишком мало. Но тот факт, что э, мужчины забеспокоились, мне кажется, очень систематичным. Когда был скандал с Белым Оскаром, э, я узнала такую тему, что даже белые гендерсексуальный мужчины уже устраивают свои мнения, которые могут получить только они. сейчас составлена табличка с двумя двумя все чтобы начать как-то узкобрать и волноваться. Это очень хороший триггер того, что мы все делаем правильно. И когда вам будут говорить, что, в общем, у тебя практически практически все меняется и что вы мало чего можем добиться, вспомните, как Мужчины как плачьи им постоянно Отпекать там демотиватор Словами синистки ничего не мог изменить Тем, какие ему так жалкие и беспомощные И просто Распределайте это как вопли ужаса людей У которых наушится мир На наши глаза И в этот праздничный день Давайте поднимем, Метафорически Показывайте связать тех, кто стоит у нас на пути Ура! Ура! Журналистка, одна из редких журналисток, которая волнует эта тема, которая сама приходит на акции подготовительной Анастасии Мобина. Спасибо. Я хотела бы сказать о том, почему наша власть сегодня превращает нашу страну в страну третьего мира и одновременно подобие третьего рейха. Я... Ведь права женщин – это одна из самых составляющих свобод демократического государства. Только такая страна будет прочитать. Я пришла к выводу, что у женщин всего лишь несколько оснований не быть феминистой. Первое и самое мощное основание – это страх. Но у нас, слава богу, не Саудовская Аравия, не Пакистан. Второе основание – это невежество. И третье основание – потому что женщина просто не знает, что можно жить по-другому. Сегодня наша пропаганда всячески делает так, чтобы выращивать от женщин пустых кукол, которые просто обслуживают мужчину. Почему делает это власть? Уважаемые сестры! Мы находимся сегодня на митинге, организованном партией «Яблоко не по своей воле». Власти делали все, чтобы в Москве не состоялось радикальное счетствие феминисток. Нам не был позволен даже митинг «Гайзбарки». Мы возмущены такой цензурой и вытеснением нас на безопасную и умеренную площадку, исключением нас из актуального политического поля. Многие нас по разным причинам не хотят и не будут солидаризовываться с партией «Яблоко». Но тем не менее, сегодня у нас не осталось так другого выхода. За последний год российский феминизм проделал большой суть в своем развитии. Было много хороших проектов и начинаний по всей стране. Можно вспомнить появление тюменско-феминистской инициативы Гербера и их мощная деятельность радикальных феминистов из Икутска, появление самоорганизующихся групп в тех городах, где раньше никакого феминизма не было слышно, например, в Бурятии. Прекрасная акция в Нижнем Новгороде в рамках кампании «16 дней против гендерного насилия». Их было очень много, и мы должны помнить, что российский феминизм ⁇ это не только Москва и Петербург. Часто все самое искреннее активное происходит в регионах. Мы призываем больше говорить о разных городах, позитивно дискриминируя столицы. Отрадно, что, несмотря на вызову критику, идея феминизма, и в том числе нашего объединения, все больше женщин соединяются к в это Круто и важно на постепенно улучшится, и физическое самосознание растет и движется в верном направлении. Но, тем не менее, российский филизм растет и всегда качественно. Это можно и нужно практиковать более того, как только постоянные рефлексии и самокритика помогут достичь больших целей. Разрозненность, разобщенность, теоретическая каша, вера в живительную силу децентрализации, Большое количество неэффективной деятельности, все, все это тормозит развитие нашего движения. Но здесь сегодня относительно мало, учитывая население Москвы. И все потому, что движение мало ресурсов, людей и пиар. Нам нужны не постоянные, бессмысленные или малополезные акции, а муторные мутные, тяжелые работы. Дало активизм ради активизма, деятельность ради деятельности. Нам нужно общероссийское объединение феминистов с разных взглядов, четкая организация. Ясные цели и постоянная целенаправленная системная работа. Только так победим. Еще я хочу сказать, что вы можете подойти к человеку с флагом РФО ⁇ Она ⁇ и взять у него листовки.